Доброе утро, вечер, день и ночь. Не знаю, что у тебя там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания. Таро расклада мысли, чувства, действия мужчины, женщины друг к другу. Первое, второе, третье. Выбирайте любое времечко в комментариях, я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, мы сразу, я буду смотреть, то есть одну пару по этой свечи, вторую по этой и третью по этой. То есть тут три варианта. Не обязательно, что эти варианты отыгрываются у вас. То есть, вот, короче, как-то так. Если что-то проигрывается, то смотрите, не проигрывается вообще. То есть, это, я думаю, что все-таки не ваше. Хотя у меня немножко всегда на этот счет другое свое мнение. Ну, ладненько, не об этом. Поэтому спасибо за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала. Если что, у нас всегда эти расклады записываются на стриме. Можете эм, вылезть в стрим, стать спонсором и какую-то свою тему нам тут споведать. Поэтому давайте погнали далее. Блин, а в чате-то интересно началось. <плес> в чате тут интересная. Ой. Дорогие мои, если у вас нету мужика, если у вас девчонок нету, вы приходите на стрим. Марине на стрим соединяет сердца. У нас тут пары находят друг друга. Люди у нас находят друг друга на стриме. Давайте, погнали. Ну подумайте, давайте и погнали. Давайте, давайте, давайте. Все, ладненько. Давайте, мысли, чувства, действия. Здравствуйте, кто загадал у нас фиолетовую свечу. Мысли, чувства, действия. С этой стороны будет мужчина, с этой стороны будет женщина. Давайте. Его мысли о ней. Ее чувства к ней. Ее мысли о нем. Да-да, не, а вот они... Не... Давайте ее мысли еще отдельно, потому что что-то упало это на чувство. у нас. Пускай там и упало. Где упало, там и упало. Ее мысли о нем... И ее чувство к нему. Давайте его действия к ней и ее действия к нему. Не обязательно, что проиграется именно в данный момент у а кого-то. соответственно да по две карты Вообще тут все ясенько, тут у нас нормальненько, но в действиях полнейшая бедень. Вот. Давайте по порядку. У меня есть кое-какие вопросы, немножечко я их прочесть чуть не могу. Как бы вроде бы здесь все нормально, здесь все это реально адекватно, я бы сказала, что и вторая, что и первая сторона. То есть, здесь Соответственно, давайте, что мужчинам по поводу мысли о ней. То есть э, мужчина ее, я, я бы не хотела здесь на какие-то четвертые стороны смотреть, честно говоря, вообще никак. Все-таки мы рассматриваем их уже как в совокупности. Ну, я бы сказала немножко ладненько. У нас Королева Чаш, Десятка Кубков, Двойка Кубков. И в это мыслях. В Чувствах у нас Звезда, Девятка Пентаклей, Паш, паш Чаш и Паш Пентаклей. Но здесь есть по поводу этой женщины некая влюбленность, некая инфантильность. Мужские мысли, в принципе, хорошие и положительные, что женщина очень сильно эмоциональная, что женщина очень сильно романтичная, готова для любви, для отношений, и вообще какая-то, я бы сказала, немножечко а -ля семейная. Я бы здесь немножко протрактовала либо как пара, либо как, возможно, некое третье лицо. Но давайте сначала как пара, потому что все-таки расклад немножко общий. Мужчина думает, в принципе, положительно, что она эмоциональная, дарит любовь очень сильно. Я бы не сказала, что устойчивая, неустойчивая, но здесь больше момент, что он оценивает как женщина, которая может подарить полноценную семью, любовь, счастье и доброту э, своему человеку, мужчине и тому подобное. Э, в чувствах, в принципе, по звезде, по девятке, пентакле, попажу, пентакле, попажу, э, чаш, здесь больше э, символизм влюбленный эйфории больше какого-то зарождения и его чувств по отношению к ней но при этом по девятке пентаклей ну вот здесь как мужчина сохнет по женщине давайте так сохнет нравится приятная для него дама мадама давайте дальше ее мысли по поводу него соответственно здесь Здесь у нас я сразу скажу, сразу скажу, скажу, скажу. Она чувствует себя с ним более комфортно, но я бы сказала, что здесь переживания именно в действиях по отношению друг к друг другу. В принципе, что как кандидат для нее он ей достаточно симпатичен и нравится по своим неким характеристикам, какой бы человек ни был. Но здесь как рыцарь жезлов, то есть каким-то со своим жаром, каким-то со своими целеустремленными мечтами, надеждами, каким-то фанатизмом по жизни, человек ей такой устраивает. Я бы сказала немножко в таком ключе ее мысли о нем. Далее король жезлов, семерочка в чувствах, семерка Пентакли, шестерка жезлов. И туз жезлов. Здесь бы женщина м -м, достаточно есть какое-то половое, все-таки большое влечение. Но здесь вот. Дорогие мои, я тут думала. Ну, возможно, возможно, какая-то такая стезя. То есть, здесь, в принципе, женщина желает мужчину, но вот здесь вот как-то сразу мне щека прям левая горит, ну блин, ну здесь такая эротичная, возможно, тема, матема тема, тема, может иметь эротичный, немножко подоплек. У нас семерочка. Возможно, мужчина ей что-то просто не особо дает в каких-то действиях, а дает ей ровно то, сколько требуется, сколько он считает нужным. Здесь просто чувство... Чувство жаркие, чувство хотения, желания по отношению к этому человеку. Но здесь также у нас семерочка пентаклей. Чувство не особого удовлетворения результатом, как по итогу и по классике у нас звучит. Но здесь также шестерка и туз из жезлов и у нас рыцарь жезлов. То есть, здесь более динамичная женщина сама по себе и хочет динамичных ощущений, чувств и тому подобное. Мужчина больше здесь, я бы сказала, рационален. В какой-то контексте у нас у... рационален, все равно у нас контекст справедливости действий больше, возможно, как-то отрезляюще думает, больше оценивает, вот как типа как психолога, тоже может проигрываться. Но достаточно какой-то человек сам по себе, я бы сказала, прагматичный и больше человеку нравится какой-то эмоции и финансовая составляющая в отношениях. Женщине немножко надо больше драйвов здесь в отношениях, потому что, я бы сказала так, женщина, да, влечет по отношению к мужчине здесь очень сильно проигрывается, но здесь у нас с действием беда, что у нас женщина планирует по отношению к мужчине тройка, <как> башня и король мечей, восьмерка мечей, десяточка пентаклей то есть женщина, возможно, как не потерпит к себе какого-то равнодушного холода. Я бы не сказала, что по тройке мечей это какое-то действие. Это больше как внутренние переживания по отношению ко всему. По тройке мечей никто здесь никогда не действует. Тройка мечей это обдумывающая карта, которая приносит с собой некую эмоциональную боль. но и также... Некую такую эмоциональную боль. Возможно, как по башне и по восьмерке, и по королю мечей. То есть не потерпит к себе какого-либо отношения. Потому что здесь у нас женщина достаточно сильная характеристика и сильная личность. У нее в мыслях императрица. Соответственно, в мыслях она сама, но при этом она его расценит как некий контингент, который ее достоин. Поэтому здесь какого-то какого не знаю, холодного, расчетливого мужика она не потерпит в своем таком окружении и отношении к себе. Но здесь дает мужчина, действие ее к ней. Мужчина дает ровно то, что он считает нужным. Возможно, какие-то вещи. Возможно, здесь он чему-то ее как бы обучает, либо учит. Но именно дает ей то, что необходимо. То, что он считает нужным. Я бы сказала немножко не грамму больше, не грамму меньше, немножко в таком контексте. Но действие, возможно, дает он ей, и не особо ему от этого приятно. Я бы сказала немножко даже вот в таком контексте, именно по четверочке чаш. То есть давать хотелось бы больше, это бы что-то хотелось бы что-то дать немножко лучше. То есть что она заслуживает? Здесь я даже немножко могу сказать, что она заслуживает, потому что по правосудию шестерка чаш, но здесь как шестерка пентаклей. То есть я сейчас грущу, не могу что-то особо как бы дать, но очень бы хотелось. А здесь я бы хотела бы вот это все-все-все на свете, но я бы не хотела вот какого-то такого короля мечей в своей жизни, чтобы он как проигрывался. Я, я, бы, я бы немножко, давайте я на треугольники, на квадрат, здесь особо не хочу смотреть и рассматривать как некоторую гиду, которая а вот здесь вот у меня было все, а было ничего, но немножко не об этом здесь. Да, ладно, окей, возможно, какие-то отношения. Это единственное, что я могла бы сказать, здесь какие-то могут отношения проигрываться у женщин. То есть у нее был как некий такой холодный мужчина в своей стезе, и какой-то такой некий холодный отпечаток у нее остался. И, возможно, здесь некий некие такие жесты мужчина по отношению к ней уже как бы делает и что женщина его ассоциирует с тем, с кем у нее уже были отношения если король мечей оценивает как другой человек вселенной женщины поэтому вот Но здесь я бы сказала, есть чувство, То есть по попажу, попажу и по девятке и по звезде. Возможно, некие не то что увлечения, возможно, кто-то другой нравится, если в таком контексте. Но я бы немножечко не сказала об этом. Почему? Потому что у нас в мыслях королева чаш, двойка чаш, десятка кубков. То есть как женщину, он оценивает а женщина, дающая именно некое тепло, любовь, заботу и тому подобное. И, соответственно, возможно здесь речь о детях. Есть у кого дети то есть здесь возможно такая речь но возможно она там хорошая для детей и тому подобно возможно какое-то что-то с ней можно создать то есть, здесь в таком контексте но именно действие что мужчина не может дать ей то чего она хочет да но здесь бы хотелось бы хотелось бы все поровну чтобы и было, и чтобы приходило к нему, чтобы. Я бы не то я не думаю, что здесь как-то не приходит от нее. Все равно здесь именно хорошие мысли друг о друге. Здесь, вот, я бы сказала, больше загвоздка в том, что мужчина сам думает, что он недостаточно просто дает женщине, что надо давать и он дает ровно столько, сколько может и способен. Я бы немножко даже в таком контексте дала. А, возможно, просто женщина в брак и в какие-то определенные отношения хочет вступить с этим молодым человеком, если здесь не вступлена в отношения какие-либо с этим молодым человеком. То есть здесь действия по отношению друг к друг другу немножко сложноватые, но здесь любящие друг друга люди. Возможно, женщина страдает от прошлых отношений. Тут тоже может так проиграться, но все же, если король мечей. Либо от какого-то холодного отношения со стороны именно мужской по отношению к ней. Возможно, у нее уже был такой опыт. И что, в принципе, этот опыт я, я бы не хотела переживать, а вот я вижу, что я как-то переживаю тому подобное. Но здесь просто очень хорошие мысли. Вот здесь какое-то вот ощущение... Восьмерке, что она не особо вот как-то его получает как-то всего целиком и тому подобное. Какое-то есть очень м -м, чувство неудовлетворенности по отношению к этому молодому человеку. А у молодого человека все здесь нормально и адекватно. Возможно, здесь речь может о финансовых каких-то сферах идти. О финансовых, о детях и о том, чего я бы сказала немножко воплощено в мир. И вот здесь, возможно, каких-то общих целей люди просто не добиваются, либо не могут добиться какого-то личностного соглашения друг с другом. Но ну, чувства мысли замечательные, отличные и тому подобное. Каждый, конечно, думает по-своему, чувствует по-своему, но все же какой-то такой момент. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Да, мужчина, правда, возможно, все-таки не может просто дать то, чего, в принципе, не в силах сейчас именно мужских дать что-то женщине. Дает ровно то, что вот может, необходимо и тому подобное, со своим каким-то рациональным взглядом. Возможно, женщина немножечко его видит, если дело у нас все-таки все об одном, его немножко в другом виде, как, возможно, некий момент... Ну, что видит в нем какую-то расчетливость вообще. И это ее огорчает. Здесь действия друг к другу очень сильно натянуты и не особо видны, не особо прослеживается. Каждый воплощает в жизнь, то, что он может, и то, что он начувствовался в этой жизни. Вот и все. Угу. Возможно, речь очень сильно говорящая у нас о финансах, либо с детьми, либо с домом связанная, с чем-то родным. И здесь как раз-таки людей, возможно, и какая-то дичь просто присутствует, что нет какой-то ясности между друг другом. Но мысли чувства здесь, соответственно, очень сильно хорошие, и они есть. Все, дорогие мои, я больше даже не знаю, что сказать, Научитесь как-то, как-то, как-то выстраивать какой-то диалог и научитесь договариваться. Я бы сказала, да, научитесь договариваться и строить диалог между друг другом. Если кому надо какой-то совет, а вопросы и подсказка и тому подобное. Научитесь выстраивать диалог. Узнавать информацию. То есть, да, учитесь договариваться между друг с другом и какие-то темы, ну, да, больше как-то выстраивать, я бы сказала. Ладно, кому надо, в принципе, кому надо, спасибо, это такие То есть, вот, короче, как так, я, я не буду делить, как бы, там, мужчина-женщина в треугольнике-четырехугольнике, то есть здесь просто мысль-чувство есть. Ну вот, короче, какая-то вот стезя вот такая и, в принципе, да. Поэтому, дорогие мои, вот давайте, наверное, дальше. Ну, сложновато, конечно, вот здесь. Без, как... без некоторых позиций очень сильно сложно настроиться и понять, какие отношения. То есть, кто они друг к другу, как они там и тому подобное. То есть, здесь надо полностью разбирать. Но... Без... Это то же самое, когда дается в математике какое-то, никакое уравнение, но не дается какие-то... Есть переменные, есть числа. Вот эти переменные, они важны, блин, вот просто безумие. Ну, у нас три вопроса. А я... Д давайте усложняем жизнь. Люблю усложнять жизнь, здесь оно проигрывается. Ладненько. Ну, расклад общий, поэтому здесь... Я... Да... Здесь могут, в принципе, быть разные отношения между людьми. Ну, больше, конечно, некая новелла между людьми. Ну, не старые какие-то браки, недолгосрочные, недолгие, не, не, не очень долгие отношения. Немножко, я бы сказала, немножко даже в таком контексте. Возможно, долгота только в том приоритете, что... Здесь все равно присутствуют чувства и присутствуют мысли и тому подобное. То есть живые отношения. То есть либо это живые реальные отношения, которые уже долго-долго, но при этом они там, какая-то романтика у них присутствует, потому что все-таки для мужчин очень важно это, я бы сказала. Потому что сам какой-то такой романтизм здесь попахивает. Женщины более динамичная, ну вот, заинтересованы друг другом все, всегда, то есть, возможно, да. Но это не, но это не долгие браки, которые, а мы уже плюем друг друга и просто там как-то существуем. Все, Возможно, чисто новые отношения. Ну вот, короче, как-то так. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал зеленый вариант. Мысли, чувства и действия друг другу. Давайте. Здесь у нас будет мужчина, здесь у нас будет женщина. Давайте мысли. Мысли. Если спонсоры, если интерес какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Только по раскладу, соответственно. Я вас люблю, чего же более. О, Господи, а почему сюда на втором варианте? Кто такой классный второй постоянно выбирает? Ой, ладно. Я не знаю, у меня какой же рассмотритель, что ли? Так, пятерка мак, буф, буф, буф, -бу -бу. это буф, я бы сказала. Ой, дорогие, главное, я особо ничего не придумывать в этой истории. Ой, а здесь такое ощущение, как будто человек влез в какую-то передрягу, драму. По дьяволу, по влюбленным, все дела, не знаю, что, не знаю, куда, вне зависимости от того, в какую деятельность, да? А, возможно, профессиональную, либо, возможно, короче, мужчина, либо женщина, не знаю. Я бы сказала, по пятерке жертвов помогу, попажу. Возможно, есть некие стычки столкновения, возможно, в некой профессиональной все равно деятельности, судя по концу. По концу возможно профессиональная и, э, и и и профессиональная и личностная это одно и то же у кого-то здесь могут проигрываться, но в какую-то передрягу человек вступил и из нее как-то выбраться очень сильно тяжело куда-то из чего-то человек очень сильно не может что-то для себя выбрать либо кого-то для себя выбрать его вот человек мается Человек немножко даже поверх некая фиаска. Возможно, просто человек о себе больше думает, а не о других. Какой-то человек. Здесь какой-то человек, кто-то из людей попал в некую заварушку, которая занимает полностью его мысли, его чувства и тому подобное. Человек немножко от, из этого выбраться не может. Но достаточно хорошо видит некие свои перспективы и тому подобное зачем <св> зачем что-то вытаскивается у нас повешенный задраль здесь тоже повешенный был <с> все давайте Мысли, чувства, действия друг к друг другу. Мысли мужчины по отношению к женщине. Чувствова. Выпали окей. По отношению к женщине. Мысли к мужчине у женщины. Чувствова к мужчине у женщины. Действия мужчины к женщине и действия у женщины к мужчине. Что-то как будто идти в по перевернутому я не считаю. Не считаю, даже выпало. То есть я прям сразу говорю. Это все прекрасно, если что узнаем. <реклама> Ладненько, что у нас? Да Я люблю и страдаю. Так, и что у нас мыс? Боится, бедный. Так, вот здесь трабы сразу у одного и ко второму и здесь и друг к другу. Мужика порыву, поэтому здесь не особо действует. действуют. Okay, я прям сразу говорю: здесь мужчина не особо какие-то действия хочет совершать, потому что порыва нету, потому что хреновенько человеку в отношении вас. Все, можете закрывать расклад, и раскрыл всю ситуацию. Ну, все оно видно. Ой, а тут, кстати, очень сильно, я бы сказала, больше обстоятельные. Нужны поступки и нужны понятные какие-то действия, решения всегда. Здесь есть рационализм по отношению ко всему. А, возможно, педа... ну не педантизм, а больше рациональности и больше понимания того, я хочу знать, кто передо мной и тому подобное. Ну что-то типа такого здесь же, да, ма мадама. А ж... мужчина здесь больше, больше жаркий. Также здесь есть эмоциональность очень сильная у человека. М да, здесь как вот, как вот как водичка и земля похоже. Ладненько, давайте не об этом. Здесь, здесь как-то, мне так кажется, полегче будет. Здесь мужчина по отношению. Давайте же женщина. Не знаю, женщина, давайте начнем. Все равно жен... Нет, с мужчин. С мужчиной все. Пятерка жезлов, королева чаш и девяточка жезлов. Соответственно, тут у нас и король, королева, чаш. Тут мысли друг о друге. Соответственно, у нас тут пара какая-никакая. Но здесь я бы сказала, что мужчина не особо с женщиной согласен. Возможно, есть некий дискомфорт по отношению... То есть дама себя, возможно, не так повела. Либо, возможно, что-то вот как-то не так сказала, что мужчина... Есть некая агрессия по отношению к да, ми. Есть некое разбитое сердце, да, есть чувства, да, есть достаточно чувств, но здесь также есть некая разбитость и некая вот просто мужику больно. Мужику больно, неприятно, любовь присутствует, все это есть, но вот неприятно, вот какая-то вот короче что-то произошло здесь что мужику больно, а женщина думает, что он боится, поэтому вот, да и женщина, кстати, очень ждет разговора, и я думаю, что же, ой, да я вообще поспевать паровозать бегу, да, мужчина ее все равно как расценивает, ну. Но... Да, вот что делать не знает. Здесь реально человек по ощущениям и по чувствам, то есть здесь не специально человек что-то не делает, просто он не знает как и не знает вот, вот за что. Вот злиться на даму, мадаму здесь, соответственно, есть некий негатив по пятерке жезлов именно в отношении в адрес дамы, возможно также. Я бы сказала, я бы сказала, возможно, какие-то ее домыслы, либо какие-то ее действия все равно бы привели к такому... Возможно, слишком, слишком, слишком слишком переборщила с чем-то дама-мадаму, что у мужчины вызвало какое-то негодование по отношению к ней. Мужчина здесь на самом деле, да, здесь есть чувство, здесь есть любовь, здесь есть влюбленность, туз, паш жезлов, все равно есть какое-то эйфория по отношению к даме-мадаме. Но также есть тройка мечей, которая говорит нам о разбитом сердце и тому подобном. И тому подобном. Вот, Иерофан, двойка жезлов и силы, соответственно, я бы сказала, что и сила, как доказывающий фактор того, что, в принципе, хорошее это чувство уважает, в принципе, человек и чувствует какую-то духотворенность по отношению к даме и мадаме, но вот просто, да, мадама, короче, сделала я так понимаю, зло, слово за слово хреном посту. его вот здесь какая-то дичь произошла, просто тупо ладненько чувство есть просто больно, просто неприятно, мужчина не согласен, мужчине больно, мужчина как-то немножечко обижен. Мужчина будет действовать больше по импульсу, будет повешен в повешенного туз жезлов и рыцарь жезлов, то есть когда вот сейчас он повешен, сейчас он немножко не в том состоянии, чтобы действовать, чтобы делать, потому что по пятерке и по тройке здесь есть какие-то факторы, которые вот некая агрессия, некоторые неприятные ощущения по отношению к женщине, они сыграли свою роль, что мужчина не особо как бы желает действовать, возможно, не желает как-то под ее какую-то, ну не то что дудку, а под ее какие-то мотивы играть, либо что-то для нее делать, я бы сказала, будет делать больше, когда будет некий, появится некий импульс, желание и тому подобное, да. Да, то есть, возможно, просто человек также просто рассматривает вашу ситуацию с какой-то иной точки зрения и просто хочет как-то, возможно, просто рассмотреть ее побольше, возможно, просто и поэтому как-то особо каких-то действий бывает от него и не видеть. Обычно действия по отношению к женщине и повешенной, это у нас никаких действий, это у нас он играет в повешенную, он не знает что да как, но здесь по тузу жезлов и рыцарь жезлов здесь будет действие, только когда придет некий импульс, я бы немножко сказала, какое-то такое желание, импульс, движение, потому что здесь немножечко по пятерке и по тройке тяжело человеку по отношению к этой даме-мадаме, из-за чего бы у вас там что-то не состоялось, поэтому ну, здесь действовать да, будет в свое время и как вот выйдет из повешенного, желание пойдет и все, вот, также здесь у нас мысли мужчины, мысли, мысли, мысли, мысли у мужчины по отношению к женщине. Мысли у женщины по отношению к мужчине. Паш, король чаш, смерть и девяточка, и девяточка. А девяточка, а девяточка. Кто здесь что боится? Кто здесь что боится? Может, мужчина здесь боится. Да, она думает, что он немножечко закрылся в себе и больше не особо как-то... Здесь именно как будто... Да, здесь есть чувство по отношению к мужчине, да, определенно чувство партнера. То есть он как не только как такой-то какой-то там наставник дух и тому подобное. Нет, он ее очень хороший друг, знакомый. Здесь есть какое-то чувство нет, друг другу очень сильно приятное. То есть эм, чувство у нее по отношению к нему есть, но больше какое-то и как бро, ну типа как друзья, но и при этом как желание также к нему есть. Чувство, я бы сказала, очень сильно уравновешенное и стабильное. То есть женщина за себя вообще, то есть у него, у нее все нормально. Вот у мужчины по отношению к женщине немножечко беда. Поэтому вот. Но здесь какого-то чувства такого единого партнерства очень сильно, ну это прослеживается немножко по шестерке. Я бы не сказала расчет. Вот не сказала. Но обычно какие-то моменты, когда пентакль у нас ходит, у нас является расчет семьи, <как> обыкновение и тому подобное. Но вот здесь какое-то желание, все равно здесь король жезлов присутствует, здесь желание, напор, чувствования человека здесь присутствует по отношению к мужчине. Но здесь же Здесь женщина думает, что в принципе мужчина чего-то боится, чего-то не договаривает, как-то уходит, возможно, в себя, а возможно, просто от чего-то ее отрезает. Я бы здесь немножечко в плане таком контексте. То есть здесь мужчина достаточно себя показывает как человека немножко закрытого, хотя оба достаточно эмоциональные люди. Я бы, я бы сказала, что у женщины есть основания видеть то, то что он закрыт Пажу Пентакли. Вот я бы сказала он больше в каком-то таком контексте. Возможно, здесь идет речь о чьей-либо учебе. И здесь, возможно, возможно, если здесь есть дети, то за детей какая-то такая страха и непонятные вещи происходят. Здесь именно я бы сказала, что мужчина сам закрыт по двойке, по королю чаш, сам король чаш, а двойка, смерти девятка. Возможно, от страха, закрывается от чего-либо, от каких-либо действий в его жизни, то есть от каких-то реальных действий, достижению каких-то результатов и тому подобного, по бажу Пентакли. Далее у нас... В действиях по отношению женщина будет вызывать либо уже, либо уже, либо потом а, будет вызывать на разговор, либо разговор все равно как-то будет. Все равно по восьмерке, по, по рыцарю мечей. По пажу чаш и девяточка пентаклей. Здесь женщина просто хочет сделать, как ей нравится. И перенести разговор в какое-то русло, чтобы ее амбиции и ее решения были восприняты человеком-мужчиной. Вот я бы сказала немножко в таком контексте. Туз мечей, разговор, мысли и тому подобное. То есть будет разговор, будет, разговор, будет выяснять какие-то события, будет выяснять по поводу работы, финансов, возможно, какой-то деятельности, если есть какая-то совместная либо вообще по поводу себя тоже может здесь как разыгрываться как по поводу потому что у нас здесь пентакли именно со стороны у нас женщины но у нас ее в мыслях не было это интересно поэтому я бы сказала больше как восьмерка пентакли как основательный разговор на какую-то тему Которая очень животрепещется В голове у барышни По отношению к этому молодому человеку Возможно по поводу финансов Возможно по поводу того По поводу возможно детей Также здесь присутствует По поводу отношения к детям Если у кого-то дети присутствуют яд, яд, яд, яд Присутствуют Поэтому Возможно о каких-то ее планах и, возможно, какая-то несостыковка с его планами тоже может здесь проигрываться. Немного как здесь, как друг друга как-то недопоняли люди. Поэтому здесь женщина будет исключительно на разговор, но, конечно, тема, которая ее больше всего, ее душу интересует. Возможно, просто о детей, либо о каких-то новостях. Также. Вот А мужчина пока в повешенном. То есть женщина будет вызывать, но я не знаю, я не уверена, что если в, таки, в таком сочетании карт, если человек отзывчивый, то человек, наверное, вызовется на, на разговор уже к женщинам. Если человек не отзывчивый и как-то человеку сильно как-то совсем как-то не, не, не айс, но человеку совсем не айс, то человек, возможно, и правда и как-то не, как не вызовется. О, женская хитрость ему глава. Замечтательно. А, здесь я бы сказала... Да что будет в отношениях? Я бы сказала, что в отношениях, в принципе, будет все более комфортно и более комфортабельно, но после того, каких-то разговорах, каких-то решениях, конкретных действиях, я бы сказала даже, но здесь женщина будет хитрить в отношениях с мужчиной, как-то вот будет она вот по-хитрому выходить из этой всей ситуации. Я бы сказала, даже здесь как разговор немножко, что, можем... что будет происходить. Какие-то конкретные разговоры, какие-то конкретные общения. Прям, прям, да. Ну, будет обсуждать, я так понимаю, доталого всего, потому что все-таки король такая, самая наивысшая у нас дворовая карта, я бы сказала. И король Пентакли. Возможно, также обсуждение просто на равных какие-то ваши друг другом права возможно, женщина будет как-то по-мужски также с ним общаться, обращаться и тому подобное. Но немножко, бы я бы сказала, даже в таком контексте. Женщина же у нас тут основательная в край. Поэтому почему бы ей, как король Пентаклей, просто с ним как-то не. А возможно, просто женщина, как король Пентаклей, королева жезлов, если в таком контексте просто схитрит и сделает так, чтобы в паре все было хорошо. Тройка пентаклей. Но что-то женщина такое сварганец, Сделает, что, чтобы улучшить ситуацию ну, Какому-то хорошему Но здесь женская хитрость и лукавство э, Вперед всему То есть возможно женщина Что-то такое сделает Она сделает, не скажет не, не покажет, а сделает. Она что-то очень сильно интересное. Возможно, а, возможно, не знаю. Возможно, как поставит какую-то теплую сферу, теплую атмосферу в семье. И здесь женское такое лукавство, коварство, теплая атмосфера. И вот как-то будет его возможно удовлетворять, его какие-то желания эмоциональные больше. Я бы сказала, и тогда отношения более наладятся в, в, в таком контексте, в этих отношениях. Я просто, что дальше? Что дальше? мне было интересно. Вот. Поэтому, вот, короче, какой-то такой момент. То есть женщина сделает так, чтобы мужчина себя чувствовал мужчиной, либо Быт, семью что-то в дом принесет может что-то ему купит подарит как-то отблагодарит очень хорошо но здесь вот именно в каком-то масштабе э, как психологическая подоплека как ну, больше давайте возможно просто разговор на равных тоже могу предположить но что-то она такое сделала что ее что ее её... что-то возможно очень сильно эмоционально э, э, мужчине любимо как-то растопино на его сердце, чтобы сделать их пару более счастливыми. Ну, вот, короче, как-то так. Да вычу. Да вычу. А дальше, да? И двоечка. дальше если не пойдет она еще раз так -то, то же самое сделает но через какой-то и другой промежуток времени если это не если пройдет может быть пойдет другим просто путем если это не получится с первого раза ну, то есть мужчина если не заоценит она через какое-то время подождет подождет и ничего особо делать не будет а потом как задействует и и как, с каким-то тоже с, с тем же самым каким-то умыслом я бы сказала немножко даже в таком контексте. Я бы не сказала даже отгородиться, а просто подождет и сделает все то же самое. Если в контексте данной пары мы будем здесь рассматривать. Да, если да, мы если неправда не пройдет какой-то такой контекст, и мужчина не заоценит, то здесь особо бич, бич, бич, и бить не надо. Здесь просто немножко оградиться от мужчины, и потом уже как-то попробовать женщины. Либо сказано, как попробовать еще через какое-то время. Может наладить общение, либо как-то наладить отношения. Как-то здесь как -то второй наплыв будет, но именно со стороны женщины. Ладненько, давайте дальше. Вот такой контекст. Что-то сегодня как-то сложненько. Сегодня сложненько. Здравствуйте, кто у нас загадал на красный вариант мысли, чувства, действия мужчины к женщине друг к другу. Давайте мысли мужчины здесь о женщине. Чувства мужчины к женщине. Мысли у женщины к мужчине и мыс, и чувства у женщины к мужчине. Давайте планы... Нет, действия, действия, действия у мужчины к женщине. И действия женщины к мужчине. Ух ты! Перевернутый, не смотрю, если кто мне скажет, что-то. Не смотрю ни в каком контексте, даже если упали перевернутые. Так. Угу. так, ладненько, что у нас? Восьмерка мечей. Опа, только сейчас увидела жопка какая. Жопка, жопка со стороны женщины. Мужчина, так понимаю, надежда не теряет, да? Рыцарь чаш, что тут мужчина надежду не теряет. Женщину женщина уже давно потеряла, отошла. Ой, давайте посмотрим. пта Эм, прям сразу характеристика отношений: мужчина хочет добиться женщины любой ценой. Женщина чур меня говорит на мужчин. Я прям сразу говорю: если какая-то такая ситуация, то, то смотрим. Если нет такой ситуации, то не смотрим. Не на полном серьезе тут, как бы, э э э некое доказание самому себе и, и всей Руси, что я такой крутой и мужчина будет действовать как не хочет. Женщина, вот как не нравится. И... Ладненько, давайте все по порядку. И все сначала. Восьмерка, рыцарь, двойка. Здесь, здесь и по пятерке. В мыслях друг к другу. Здесь а, кто-то очень сильно, не то что оскорбил, а как-то очень сильно некрасиво себя повел. Я сказал Я не буду говорить, чья вина. Не, не, не, Мы тут не виноватых ищем, просто здесь женщина больше, я бы сказала, обиделась, здесь оскорбленные чувства женщины, и вообще, как вот некое оскорбление было сказано, либо она так чувствует, но я не думаю, что здесь, короче. Давайте так. Оскорбленный себя чувствует очень сильно дама-мадама, оскорбленной, возможно, оскверненной в какой-то контексте. И по пятерке мечей королевы чаш. Осквернение какое-то оскорбление, я бы сказала, больше в сочетании вот с четверкой пентаклей королевы чаши, с пятеркой мечей. Соответственно, мужчина здесь больше в мыслях о том, что он прав, но в какой-то, какой в какой-то вот-вот-вот-вот-вот. Возможно, как хочет доказать какую-то правду-неправду прям женщине. А возможно, просто доказать самому себе, что он такой мастак и гений. Здесь вот как-то добивание своего всеми путями, всеми методами. Да, и вот здесь мужчине кажется, что женщина к нему некую симпатию-то испытывает. То есть я бы сказала, тройка-девятка Пентакли как наличие это некого пажа. То есть женщ... мужчина думает и глубоко как-то уверен, что женщина к нему испытывает симпатию. Но здесь полная антипатия со стороны, со стороны женской по отношению к мужчине. Ее он считает шикарной, великолепной женщиной, которая знает, что она делает, знает, что она творит, и при этом, вот, эм, возможно, считает ее немножечко наивной. Здесь мужчина не особо да, недооценивает как женщина, а женщина чувствует себя оскорбленной по отношению к мужчине. Не только даже чувствует, но и ну, думает. Давайте скорее так. Чувствую здесь больше разрушительные и чувствую очень сильно какого-то шока. я бы сказала, колесница пошла на дальше по отношению к мужчине. А вот мужчина, а вот мужчина как-то на ней подзавис, прям очень сильно. Конкретно, конкретно двойка жезлов, семерочка чаши луна. Я бы сказала, немножечко подзавис на ней прям в край. Немножечко тянет, турманит и тому подобное. Мужчина будет делать действия, конечно. Возможно, какого-то нового продемонстрирует ей характера. Мужчина ваш, я бы сказала, целиком и полностью. Но здесь я бы не то, что сказала, как одурманивание. Эм... Давайте порчи все дела, давайте мне здесь не надо говорить. Здесь как одурманивание, но больше с той средой, что мужчина хочет доказать больше по рыцарю мечей, как бы что он больше прав завоевать, доказать. Вот здесь вот с каким-то таким наплывом, как доказать всему миру и рассказать обо всем. Вот если вот какой-то такой молодой человек у нас присутствует, но ну, здесь действия будут со стороны мужчины однозначно, да. Возможно, какой-то с новой силой, с новым витком, возможно, что-то еще, но именно с каким-то новым позывом. Но будут какие-то действия по рыцарю чаш. То есть признание какой-то в любви, признание раскрытия тайн и тому подобное. Какой-то наплыв ощущений будет мужчина к женщине дарить. Но женщина тут как бы против по отношению к мужчине вообще. Я бы сказала немножко против именно по отшельнику. Здесь я бы сказала по отшельнику и по... М -м -м, колесницы с башней, я бы сказала, здесь женщина полностью будет выбирать себе другой вариант. То есть здесь, да, ну давайте еще посмотрим. Да, будет женщина здесь выбирать другой вариант, другого для себя мужчина. Она пошла дальше, пошла от этого немножечко, от этой башенки по колеснице до звезду. То есть какие-то свои дебри, какие-то свои увлечения, какие-то свои. Но здесь как женщина чувствует себя оскорбленно, осквернённо и тому подобное. Женщина будет огораживаться полностью. И здесь, я, я, я не скажу, здесь какие-то чувства есть по башне, вы о чём. По башне больше какого-то разрая. И при этом у нас императрица, четверочка мечей и семерочка ограждения. И будет другого человека по выбору. Тут влюбленный как выбор все-таки все равно идет. Другого человека себе искать. Возможно надежного, возможно спокойного. Возможно целеустремленного, какого-то властного. Но здесь другой мужчина будет она искать. Будет какую-то свою дорогу, свой путь. Поэтому вот здесь какой-то такой позыв, какой какие-то вот такие... А, а мужчина, он одурманен, это женщина, да, здесь есть влюбленность, здесь есть какая-то эйфория, непонятное чувство, хочу ее прям как-никак как, как отдать мне, но здесь больше возможно на каких-то моментах что-то доказать, либо что-то, какую-то правду донести и тому подобное по рыцарю с восьмеркой по потому что, возможно... Он считает, что женщина не так некорректно его увидела, некорректно услышала, некорректно его поняла. А женщина просто вот башня и пятерка, ну, ну не просто, ну, не на пустом месте. Здесь, короче, что-то какая-то канитель, канитель произошла. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, какая-то такая вот такая ситуация, что, ну, короче, вот так. Да зачем вам все это, дорогие мои? Зачем вам все это? Восьмерка, дурак, десятка. Уходите в новые какие-то вещи, Чё вы? и порой жезлов Кому-то здесь надо куда-то бежать. Давайте в новое, а лучше в новое, а лучше туда, куда неизведано. Я не знаю кому. Женщина тут убегает, а мужчина к ней. Поэтому вот. Поэтому, дорогие мои, вот здесь какие-то такие отношения ну, такого интересного характера. Поэтому э, спасибо за лайки, за комментарии, за теплые слова поддержку канала. Желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока!